Насколько мы компетентны в коммуникации с носителями и неносителями этого языка, это и отражает эффективность нашего изучения. Насколько мы можем достигать наши конкретные жизненные цели при помощи иностранного языка. Так, чтобы это звучало естественно а, и адекватно этой ситуации. Чтобы это не резало ухо. Uh, не знаю, как некоторые изучающие английский язык на низком уровне говорят что-то типа uh, «open the door, please». И это они говорят, <laughs> если это говорят мне, и, например, я, предположим, хозяйка, да, или я в гостях, то есть я плохо знаю этого человека, и вдруг мне кто-то заявляет «open the door, please». А кто ты такой вообще, чтобы мной командовать? То есть реакция носителя языка человека, который хорошо его знает, будет странной. Вы вообще о чем? Вы почему со мной так разговариваете? А для нас, казалось бы, это естественно, а что такого-то? Потому что в школе мы слышим это, да, и если человек, кроме школы, мало сталкивается с реальным употреблением языка, для него нормально сказать: open the door, please, ну no, да, go to the blackboard. Вот, вот по той же императивной модели. Но это абсолютно ненормально. Или вот такая, например, ситуация была. Приехали мы в Британию. Я сопровождаю группу студентов нашего Воронежского университета. Причем это студенты, которые изучают английский профессионально. Да, там второй, третий, четвертый курс. Но тем не менее люди хорошо владеющие языком. В целом-то очень неплохо владеющие языком. И вот первое собрание, сидит очень много студентов. Должен начаться тест. Тест. И преподаватель а, так смотрит, как все садятся, и хочет пересадить нескольких, нескольких студентов, ну, например, с задних парт на передние. И посмотрите, как эта британка формулирует просьбу пересесть. Она студенту говорит, um, would, you like to, would, you like would you like to sit at the front? Где это видно, где то слыхано в наших школах, и даже зачастую в вузах, чтобы к студенту обращались. Would you like to? Когда вообще-то, ему говорят, пойди сядь на переднюю парту, пересядь в задней. То есть у нас будет все напрямую, но в лучшем случае, может быть, can you? Я Нет, я искренне верю, что у нас очень большое количество преподавателей иностранного языка действительно владеет вот этими социокультурными нормами поведения вот в сфере языка. Что они умеют правильно, корректно пользоваться языком. И не только знают, как это делать, но и реально это в аудитории, да, в классе применяют. Потому что, ну, когда студенты слушают, слышат, да, would you like to... Им очень часто это странно. Но если преподаватель так с ними общается постоянно, студенты уже знают, что в рамках аудитории это просто вежливый способ преподавателя дать инструкцию. Напишите свои догадки, что ответил наш среднего уровня российский студент который уже сидел сзади, ему там хорошо было, зачем он вперед? Он выбрал место сзади. И тут вдруг Would you like to sit at the front? Итак, ваши варианты по поводу того, что ответил студент. Could I stay here? Uh, could I stay here, Пишет Людмила. То есть студент понял, что его просят, но он попросил остаться. То есть в вашем случае получается, что студент сообразил, о чем вообще был uh, Would you like to? Should I у Евгении? Да, это уже звучит менее адекватно. То есть вы предполагаете, что студент не совсем вообще понял, да, что от него хотели, да, что надо? Aren't mind. Uh, вариант Андрея. Would you like to iron mind? Тоже ваш вариант Андрей показывает, что студент тоже понял, что его проинструктировали. Yes, I would у Май вариант, который я думаю, да, вы его написали именно потому, чтобы показать, что студент не понял, что э, коммуникативно неправильно да, отвечать на «would you like to» при помощи этого. То есть явная ошибка. I don't know. Would you like to? I don't know. Окей. Mm -hmm. okay. uh, thank you. I like you too. <laughs> а Мария, я думаю, это вариант да, того, что сказал студент, что он признался в симпатии к преподавателю. Mm -hmm. Итак. А студент вообще не понял, что «would you like to?», он вообще не понял, что его просят, что его инструктируют. Он решил, что у него действительно спросили, хочет он или не хочет. И он сказал «no, I wouldn't» и остался сидеть на месте. И тогда уже преподавателю пришлось четко и конкретно сказать «well, you know, I'm not asking you, I'm telling you to move over». И она ему открытым текстом сказала, что «вообще-то я вас не спрашиваю». Я вас прошу пересесть. Опять же, она не сказала I instruct you or I, тем более уж order. Британцы просто представить себе такого не могут в контексте аудитории университета. То есть она ему открытым текстом пояснила, что I'm, actually, I'm telling you to go and take uh, that seat. Конечно, он встал и пошел, и сел, но для него это был хороший урок, что в общем, общаются не при помощи go and take that seat, а при помощи would you like to или could you. Даже со студентами, даже когда, когда казалось бы, есть иерархия.